Все современные, скромзина, идущие, рассуждения, А как плохо, что князья были не вместе, не едины. Вот если была бы единая Русь, либо князья были бы едины, они бы победили. Это легко говорить, понимаете, да? Человеку из эпохи просвещения. Про наших нынешних я вообще не говорю. Там Они к просвещению-то близко не лежали. И к духовности православной с другой стороны никак не лежат. Лежат посередине, между пивным отделом и водочкой. История России